Привет, я Аня. В общем, 10 декабря я была в Сочи на фан-встрече с моими Мэджиками. Было очень круто и очень много людей. Про нее я рассказала и показала в своем новом видео на канале Magic Family. И там же я сделала рум-тур и сказала, почему я была в шоке по возвращению от своей комнаты. Короче, ссылочку на это видео я оставлю в описании внизу. Потом сходите и посмотрите. А сегодня 5 мистических историй из моей жизни, которые реально со мной случились. Именно эта тема была на втором месте по популярности в вопросе в прошлый раз. Ставьте лайк, если вы хотите еще больше самых разных историй жизни, и в комментариях обязательно задавайте мне свои вопросы, а я в будущих роликах буду на них отвечать. Ну и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, ведь не зря же вы тут оказались, это тоже... Мистика. Сегодня послушать мистические истории присоединились ко мне и мои питомцы. Они там спят в лежаночках, а киса Алиса даже мурлычет там у себя в домике. Кстати, у них тоже есть свой канал. Когда еще была жива моя бабушка, мы с моими дальними родственниками поехали в их деревенский дом. В этой деревне всего около трех жилых домов. Так вот, моя бабушка рассказывала, что на деревенской дороге есть призрак девочки, который появляется по ночам. Она выходит с длинными волосами в ночнушке, прям как в фильмах ужасов. Якобы эта маленькая девочка когда-то потерялась в лесу, и теперь она ищет дорогу домой. Почему она была в ночнушке, я не знаю. Если совсем честно, ребят, то я не очень верю в мистику, призраков, духов и вот эти все штуки штуки, я всегда стараюсь найти этому реальное объяснение, но тогда я была очень маленькая, и все эти жуткие истории меня реально пугали. У нас были всего вот моя тетя дальняя какая-то родственница, и ее дочь, и я, и все. В общем, мы с ней как-то пошли гулять. Короче, мы пошли прямо по этой дороге, и так получилось, что мы же были маленькие, что мы просто не заметили, как пролетело время. И когда уже стало темнеть, мы стали слышать голоса медведей, волков, в общем, каких-то животных диких, и начали спешить домой. Но даже спеша домой, мы все равно оказались уже по ночи на этой дороге. Тетя наша не могла нас найти никак, потому что у нас не было телефонов, не было связи, ничего. И мы быстрее торопились, торопились, тряслись от страха, что сейчас выйдет этот призрак девочки на дороге То ли мы настолько себя сами накрутили и напугали То ли мы реально что-то видели Мы стали видеть очень далеко какое-то белое пятнышко Как будто вот в темноте не видно ничего, кроме платицы или что-то такое И мы поняли, что это ночнушка той девочки Что это та девочка там вдалеке мелькает, ее призрак Она ищет дорогу домой, вообще просто очень страшно, а потом произошло еще хуже ситуация кто-то закричал громко-громко. И мы только успели включить мозги и понять, что кричат наши имена. Аня, там еще что-то. И это кричал какой-то дядька. В общем, оказалось, что тетя отправила этого дядьку нас искать. Мы не понимали, зачем он нас догоняет. Вдруг это тоже какой-нибудь призрак. В общем, было очень-очень страшно. Фантазия ли это ребенка, или просто безумный страх. Но я точно помню, как сейчас вот это вот мелькающее платье там на дороге. И... Я не знаю, что это было. Тогда моя бабушка жила у нас, и тут как-то вечером она рассказала мне вот такую вот мистическую историю из моего совсем-совсем маленького детства, когда я даже еще не умела говорить. Причем она так рассказывала, это как будто это нормально, типа у них это вообще нормально. У них дома жил домовой, и он был очень высокого роста, двухметровый домовой. Она спала и услышала такой стук. Тук. Она решила пойти посмотреть, кто это стучит и увидела в зале, где стоял такой старинный телевизор, как он стоит и стучит клюшкой по этому телевизору. Зачем клюшкой? Где он ее взял? В общем, она так она с ним познакомилась. Когда я была совсем маленькая, такая, что меня носили еще только на ручках, как-то раз она ночью услышала, как я смеюсь. Вот это вот вообще самая, наверное, жуткая история. Как она говорила, это было около трех часов ночи. И вот она пошла посмотреть, где я смеюсь, чем я там занимаюсь, подошла к моей кроватке, а меня в кроватке. Нет. И вот моя покойная бабушка идет в другую комнату и видит, что я вешу в воздухе как будто меня держит какая-то неведомая сила, и смеюсь, как будто смотрю на кого-то, кто меня держит. И она понимает, что это кто-то держит меня на руках, и щекочет или веселит. И она сказала, что потом она увидела, он проявился, что это был тот самый ее домовой, с которым они общались. Вот такая вот история мистическая Моя бабушка вязала И у нее было очень много разных клубков Всяких ниток И по утрам рано утром она ходила в церковь помолиться за всех и она приехала к нам, потому что как раз папа, мама и пили, она хотела как-то их образумить. И вот как-то раз утром я встаю, никого нет, бабушки тоже, и это воскресенье, мне не надо в школу. И я вижу, что все ее нитки просто-напросто перепутаны. То есть они не просто клубками, как обычно, аккуратно лежат, а все вот так вот запутаны, клубки разодраны. Я стала слышать какие-то очень странные звуки в соседних комнатах. Но когда я выходила, испуганно просто подходила к дверям, я смотрела, и ничего не происходило. То есть вообще не, как будто не было никаких звуков И вот я услышала, как на кухне Был явный звук, как подвинули стул Как будто кто-то Сел за стол И в кухне была закрыта дверь Хотя обычно никто дверь в кухне не закрывал Я приоткрыла дверь и увидела, что один стул действительно сильно отодвинут от стола В общем, я решила забиться просто в угол комнаты, сидеть и не двигаться Когда я сидела в углу комнаты, я постоянно слышала то какие-то звуки, то еще что-то Потом я видела, как э, свет немножко дрожал Короче, все пришли домой и как будто бы на этом все закончилось Или вот, например, когда я участвовала в квесте, было Миллион ситуаций, когда реально было страшно, когда реально казались какие-то странные звуки, какие-то странные тени, когда пугало каждое дерево, когда появлялась и исчезала какая-нибудь тень, или когда становилось вдруг резко вокруг холодно, тихо, как будто ощущение, что кто-то рядом есть. Вот это вот чувство наверняка знакомое многим, что кто-то за тобой наблюдает, что кто-то смотрит за тобой. И даже есть, если в большинству вещей я нашла все-таки какие-то объяснения, то одной ситуации я так и не нашла объяснения, там было заброшено помещение. Такое большое, в котором оказалось какое-то темное пятно. Его даже было видно на камере. И когда я там находилась, я видела в камеру это темное пятно, и я видела, что оно шевелится. И это была не тень. И не моя, тем более, потому что чтобы это была моя тень, свет должен был исходить сзади меня. Но сзади меня света не было. А самое стрёмное из этого всего что это место именно то, где жили звонари. То есть люди, которые звонят в колокола, они ходили во всем черном. И вот это черное пятно блин, капец! Буквально несколько лет. Назад Меня мои знакомые попросили пожить в их дачном доме временно, пока их нет всего 2-3 дня. Короче, я сплю, ложусь спать вечером на втором этаже и слышу какой-то странный звук. Такой, как будто включается электронная игрушка, говорящая такой голос, типа как электронный робот такой. Вообще жесть, я сейчас вспоминаю, у меня дрожат руки, потому что я не знаю этому объяснения. Единственное объяснение, это плохая техника китайская. В общем, я спустилась на первый этаж, спускалась, и вы бы меня видели. Если бы там стояла скрытая камера, это была бы на самом деле, вот это была бы настоящая реакция на ужас в жизни, на мистику. Нахожу комнату детскую, их детскую, я открываю дверь, а там просто такие красные светящиеся глаза я сначала так перепугалась просто а потом когда я включила свет я увидела что это вот примерно вот такой высоты игрушка робот у него красные глаза э, он такой типа трансформер в руках у него какой-то типа ножик и он такой какие-то звуки в общем издает но это было так страшно уже далеко не ребенок это было вот пару лет назад я его выключаю Хожу к двери, чтобы закрыть дверь. Он включается, он опять начинает издавать все эти звуки, и у него опять загораются глаза, и он начинает идти. Ну, такой вот трансформер. То есть, ничего страшного вроде не происходит. Какая-то игрушка начинает идти. Но я же его выключила, я же нажала кнопку. И тут он замирает, глаза гаснут, и все. Я думаю... Фуф, у него сели батарейки, все нормально, все хорошо, это просто глюк программы, глюк, это же компьютер, это же китайская наверняка игрушка Я подхожу к нему, я беру его, чтобы повернуть и посмотреть, как, где у него батарейки, чтобы их вытащить и когда я его беру в эту секунду, он опять начинает это делать, то есть он опять начинает шевелиться, у него загораются глаза. Я выбросила просто этого робота, он выпал у меня из рук, я бросила все, я просто закрыла дом, я позвонила своим друзьям, бегом на электричку и по пути, в общем, когда приехала сразу в Москву, сразу отдала им ключ, рассказала этот ужас, они, конечно же, посмеялись. Но, блин, это было, ребята, я не знаю, как это объяснить, но этот робот, он работал, он, он включался сам и выключался сам Вот я знакомлюсь с ребятами во дворе, которые зовут меня пойти в заброшенное здание Это был мой самый первый раз в жизни, когда я пошла в какое-то заброшенное здание без ведома родителей и вообще И они предложили вызывать духов, у них все для этого уже было, всякие свечи, какие-то тетрадки, какие-то маркеры, какие-то вообще штуки непонятные я, конечно, немножко насторожилась, но мне было безумно интересно, потому что это такой возраст, когда любопытство хлещет. Мы туда пришли, и там оказалось на первом этаже, как бы даже не первом, а подвальное помещение, в котором нет пола, то есть все просто песок какой-то. Вы там не подумайте, не станисты какие-то, ничего, просто обычные школьники, которым это по приколу. И они мне, пока мы шли туда по пути, рассказывали всякие байки, типа про пиковую даму, про матерящегося ежика, которого вызовешь, и он тебе испишет там всю комнату матами. И тут ребята говорят, давайте мы вызовем пиковую даму. Она придет, и если все свечи погаснут, то тогда значит она здесь И в общем мы сидели все в этом кругу, все говорили Пиковая дама, приди, пиковая дама, приди, пиковая дама, приди И если до этого у всех реально было как будто на лице видно, что они насмехаются Что они типа изображают страх, когда там кто-нибудь стучит, когда типа Ленин идет То вот тут вот в этот момент, когда не было никаких звуков не было никаких шагов, никто ничего не изображал, все просто тупо реально испугались. Раздался один единственный звук, похожий на какой-то женский виск, но он был где-то вдалеке, и я видела по лицам ребят, что сейчас никто ничего не изображает. Все реально испугались, секунду просидев вот так вот в оцепенении подорвались и побежали. Просто бросили все и побежали. Это было реально очень страшно. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм и мой ВКонтакте. Я там тоже рассказываю много чего интересного из жизни. Короче, что было, то было, но мне кажется, если захотеть, то любой мистики в нашей жизни можно найти научное и реалистичное логическое объяснение. А вы ставьте лайки, если вам понравились истории. Пишите свои вопросы в комментарии. Подписывайтесь на мой канал и на другие мои каналы. Переходите там по ссылочкам в описании. Увидимся скоро в новых Редактор